всем привет сегодня в нашем меню шашлык из свинины спешим выехать на природу ну и конечно же тут без шашлыка не обойтись чтобы мясо получилось сочным и вкусным надо его правильно замариновать чем мы сейчас и займемся Берем кусок мяса и разрезаем его вдоль волокон на полоски шириной примерно 5 сантиметров. Затем каждую полоску мяса визуально делим на равные части и нарезаем поперек волокон на порционные куски весом примерно 50-60 грамм. Насколько будет мягким и сочным ваш шашлык, зависит не только от маринада, но и от самого мяса. Оно должно быть непременно свежим. Замороженное не подойдет. И брать надо свиное яблочко. В этом случае в сочетании с правильным маринадом ваш шашлык будет просто идеальным. Итак, мясо мы порезали. Перекладываем его в миску или любую другую подходящую посуду и отставляем пока в сторону, а сами займемся луком. Разделяем весь лук примерно пополам. Одну часть нарезаем кружочками. Лучше всего брать небольшие луковицы, так как эти кружочки потом будем насаживать вместе с мясом на шампур. И желательно, чтобы они при этом сильно не выступали. Вторую часть лука режем на 4 части. Здесь размер луковиц значения не имеет. Главное, чтобы было удобно закладывать их мясорубку. Порезанный лук пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой. Теперь возвращаемся к мясу.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 В конце вливаем немного воды комнатной температуры. Это для того, чтобы специи лучше растворились и проникли в мясо. Закрываем миску пищевой пленкой или крышкой. И отправляем в холодильник, желательно не меньше, чем на сутки. За это время мясо несколько раз перемешиваем. Примерно за час до жарки Обычно я это делаю перед выездом на природу. Вливаем мясо мясо подсолнечное масло, перемешиваем, перекладываем его в лоток и закрываем крышкой, так удобнее перевозить. Поехали! Вот мы и на месте, угли уже доведены до нужного состояния, жар умеренный. Насаживаем теперь наше мясо на шампура, чередуя его с луком. Нанизывать кусочки нужно вдоль волокон без промежутков, но и не слишком прижимая их друг к другу. Не забываем вставлять лучок. Теперь выставляем наш шашлычок в мангал и жарим примерно полчаса на умеренном огне. При этом шашлык время от времени переворачиваем и периодически поливаем пиво. Можно также поливать сухим вином или минеральной водой. Вот и все! Сочный и очень вкусный шашлык готов!